Привет, друзья! С Вами Ирина. Сегодня делаю цветок из атласной ленты и кружева. Для работы я взяла обычное кружево и атласную ленту. Ширина этой ленты 38 миллиметров, и мне понадобилось 5 отрезков длиной 15 сантиметров. Кружево и ленту между собой я уже соединила огнем. Теперь складываю пополам, но так, чтобы совпали противоположные уголки ленты. Внизу образуется сгиб, его я прогрею огнем и придавлю пальцами. Теперь ближний конец я поворачиваю на себя и влево. У меня внизу получается уголок. Теперь левый край ленты я складываю пополам, кружево внутрь. Указательный палец я подкладываю вот так, подвигаю все это. Немножечко вправо и поворачиваю по часовой стрелке. И у меня получается э, лепесток в виде кулечка. Здесь можно либо закрепить булавкой, либо сразу же прошить ниткой. Делаю два укола иголкой. И теперь буду работать с оставшимся концом ленты. Отворачиваю от себя и уголок вот этот помещаю по центру среза края ленты. Теперь я поверну всю эту деталь. Вот, обратной стороной к себе, только для того, чтобы вы видели, что я буду делать. Здесь я ленту складываю пополам, кружевом внутрь. Вот что получается. Возвращаю в исходное положение. Прошиваю иголкой. Делаю еще два укола. Там желательно в уголке кружева захватить, чтобы оно потом не выскочило. А вот этот выступающий уголок я срежу, выровняю по краю. А срез обработаю огнем зажигалки. И вот что получается. И так с обратной стороны. Это я показывала медленно. Еще сделаю один лепесток. Уже в том темпе, как это делается. То вы подумаете, что это очень долго делать. Складываем уголочки. Проглаживаем сгиб. Делаем уголок внизу. левый край ленты пополам внутрь, теперь двигаю все это немножко влево и разворачиваю так, чтобы получился кулечек. Прошиваю иглой свободный край вниз. Уголок по центру, ленту складываю сзади вдвоем, прошиваю и срезаю уголок выступающий. Здесь нужно срезать аккуратно, чтобы не обрезать нитку. Оплавляю край. Все, лепесток готов. И таким образом я делаю 5 лепестков. Еще раз покажу вид спереди, сзади и сбоку. Получается лепесток двойной. Все лепесточки готовы и можно нитку стягивать. Нитку стягиваю как можно туже. Теперь я ее закрепляю и обрезаю. Теперь я сделаю листики. Делаю их из основной ленты Мне нужны три отрезка длиной в 11 см. Складываю ленту вдоль пополам, срезы оплавляю. Таким образом заготавливаю все три отрезка. Теперь поворачиваю отрезок кромкой влево. Складываю примерно пополам от себя и еще раз от себя. А здесь вот так вот крест складываю концы лент. Можно закрепить булавками, а можно сразу же склеить горячим крем Что я сейчас и сделаю. Листики я буду крепить к цветку вот в таком положении, все три подряд. Поэтому их сразу между собой тоже можно склеить. И теперь приклею на цветок. Этот цветок я буду крепить на зажим для волос для этого я беру фетровый диск диаметром 4 сантиметра и зажим крокодильчик длиной примерно 5 и 7 около 6 сантиметров на диске я сделаю два надреза них проделал зажим и теперь закреплю фетр на зажиме наношу обильный клей левую цветок. Этот цветок также можно поставить на резинку или на ободок, остается поставить серединку. Как сделать такую серединку у меня есть мастер-класс. Ссылка будет внизу под видео или по подсказке. И цветок готов. Такой цветок можно сделать из репсовой ленты или только из атласной, без кружева. Тоже будет смотреться очень хорошо. Это такой вариант, очень нарядный и нежный. И еще один пыльная роза. Вот такие цветочки получились у меня и обязательно получится у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!